Молодые звезды можно найти в гигантских облаках молекулярного газа и пыли, разбросанных по всей нашей галактике. Эти регионы могут производить несколько звезд одновременно, сотни за раз. В среднем в нашей галактике Млечный Путь рождается одна новая звезда в год. Но ученые Казанского университета обнаружили образование нового типа звезды. О находке ученых узнаем в нашем следующем сюжете. Ученые под Сдамского университета и Казанского федерального во главе с Лидией Аксиновой сообщили об образовании звезды нового типа. Звезды средних размеров прекращают свое развитие, отбрасывают свои внешние оболочки и преобразуются в небольшие и неяркие белые карлики. В галактике существует множество таких образований, и они часто состоят в двойные системы. Большая часть звезд рождается, живет и, соответственно, умирает в составе двойных и кратных систем, и, соответственно, когда... В финале эволюции у нас э, остаются два, например, белых карлика. Но, тем не менее, без источников термоядерной энергии эти объекты продолжают... В соответствии с законами Кеплера вращаться друг вокруг друга, но постепенно они сближаются и может произойти их слияние. В таком случае происходит вспышка термоядерного взрыва. Это и есть образование одного из видов сверхновой звезды. Дальше объект разрушается. Уникальность звезды нового типа состоит в том, что после взрыва большая часть вещества звезд сохранилась. Новая необычная звезда – это результат слияния. Более удивительно то, что этот объект превышает массу максимально разрешенного без белого карлика в массы Солнца. Но такие объекты все равно неустойчивые, и теория предсказывает, то есть теория на самом деле предсказывала, что в ряде случаев такие объекты на, как, на какое-то небольшое время могут образовываться, но в конце концов они все равно коллапсируют э, в нейтронную звезду, и тогда, вероятно, э, произойдет еще одна вспышка, еще один взрыв. Ученые продолжат исследование нового объекта, но так как масса нового образования выше массы Солнца, то звезда продолжит эволюционировать и превратиться в другой объект под воздействием гравитационных сил.